Что мы делаем, как это работает в психологии, как это, вот эту штуку привнести на язык, на язык психологии, перевести, когда мы постоянно реагируем из прошлого опыта. То есть стереотипно мы усиливаем в точке бифуркации энергии негативные, да, то есть мы стоим и усиливаем энергочаяние страха, у нас не получится, мы не пойдем, как это так, там, э, все эти поговорки, которые с детства, да, деньги-то опасно, большие деньги-то еще более опасно, э, что-то может случиться, э, там, ну и так дальше, сколько там, от от трудов праведных не построишь палат каменных, то есть только плохие люди могут зарабатывать, а вот если ты будешь трудиться, никогда в жизни ничего, это блокирует и если мы из этого прошлого опыта, это нас вот не дает нам идти туда, куда зовет наше сердце, да, мы хотим, у нас есть план, у нас есть мечта, мы хотим осуществить, мы ее продумали, я не имею в виду вот совсем мечтателей, которые вот абсолютно оторваны от жизни, но когда она на нас что-то давит, мы в этой точке бифуркации не делаем этот взмах крыла. Вот этот квант энергии мы туда не вносим, и мы замираем. Замираем. И у нас в голове навещиваем мысль. «У меня это никогда не получится, я не справлюсь, а кто я такой?» я себя не вижу да, среди людей, которые успешные, я чем-то хуже, возникает вот этот энергетический шаблон. Вот если попробовать, каждый из вас, кто нас сейчас слушает, если э, это, э, ну, это проблема для вас, да, то есть страх стать успешным, страх заработать, или, или просто вы хотите, но думаете, что не получится, вот попробуйте остаться с этой мыслью, Побыть в ней. И посмотрите, какой энергетический шаблон возникает. Это может возникнуть образ петля, которая вас опоясывает, веревка, которая вас сковала по рукам и ногам. Это действительно энергетический блок и не дает двигаться. И кто же. На тот человек, который вот впервые вот это все открыл. Конечно, да, из древности идут к нам знания, там, из индийской философии. И Милтон Эриксон говорил об энергии, которую мы должны внести, чтобы система, застывшая система, там, депрессии, страха, да, чего-то начала меняться. Вот этот квант энергии, который вносит либо психолог, либо сам человек, если он над собой работает, тоже может внести эту энергию, да, вот, добавить, начать двигаться. На самом деле доктор медицины Александр Лоуин, который основоположник биоэнергетики, да, это телесная терапия, вот, биоэнергетика, то есть он рассматривал тело как ну, вот эта система с естественным током энергии, но энергия там заблокировалась. Зачем? Когда? Из-за чего? Из-за травмы. Человек испугался или все детство он испытывал давление или в окружение. Какая-то травма она блокирует. Однажды хотел заработать денег и э, потерял, не получилось. Или э, посмотрел на других, которые пытались, у них не получилось. Или еще что-то там бросила э, жена. Масса травм, миллион травм может быть в жизни человека, детских, взрослых, юношеских, да, любых. Тогда поток энергии блокируется в человеке. А когда он блокируется, образуется такая прочная телесная броня. И энергия, и эмоции изнутри наружу не идут, броня. И снаружи внутрь не идут тоже. Мы говорим об энергии денег, которая должна прийти, да, до, достичь человека. И вот когда мы работаем с человеком и убираем травму, опять же, через разные техники психотерапии, самые-самые разные, да, есть быстрые, есть медленные, в зависимости от того, какой человек, Каким, как быстро он готов меняться? Или он медленно готов меняться? Да, этих техник изобретено да, со времен Фрейда миллион. Спасибо Фрейду, он научил нас э, тому, что есть подсознание. И уже появилось миллион техник с этим подсознанием работать. Э, и терапия дает такой возможности, и гипнотерапия, да, и просто психоанализ может э, найти ту травму, которая блокирует Человека просто блокирует, делает, он закрывается в броню, сам того не понимая и, и живет и думает, ну почему, вот почему вот кому-то предлагают хорошую работу, высокую зарплату, опять же мы же не только в бизнесе можем деньги заработать, да? человек может работать сто лет в одной и той же организации, кого-то берут, ну, с улицы, да, как принято говорить, и сразу дает должность, на которую он претендовал. Вот он думал, я тут работу, работаю, сейчас меня повысят, а берут и повышают других. Или кому-то дает премию, он работает, работает день ночь, а его всегда обходят, чуть придумывают, и деньги обходят его стороной. И каждый раз мы убеждаемся, что вот эта броня энергетическая, которая изнутри создалась, не дает человеку общаться вот с этими внешними энергиями. Если э, взять вот эти, ну и поэтому вот э, этот энергетический поток, когда мы восстанавливаем, внутри, да, открывается человек, броня уходит, и все и возникает, ну, Лоан называет это текучестью, то есть тело становится свободным, и энергия в теле течет свободно. Ты впускаешь и выпускаешь, ты принимаешь, ты готов принимать все, что ты хочешь принять. Да, потому что да, кто-то готов возглавить крупную корпорацию и взять на себя этот колоссальнейший труд. Для него это подъемно Он понимает, что он может в, этой, в этом потоке энергии мощном жить, да, когда надо управлять очень большими массами людей. Кто-то понимает, что он не готов, потому что тогда он от чего-то должен в своей жизни отказаться. И для этого человека гораздо... Ну, интереснее, да, работать, чем-то другим заниматься, опять же, зарабатывать деньги, но не на таком уровне, да, это уже решает каждый из нас, что он хочет. Сначала начинается вот это решение, да, чего я хочу.